Всем привет! Украинская певица Ани Лурак, которая в настоящее время живет и выступает в России, разгневала своих поклонников слишком смелым, сценическим образом. Она появилась на съемках новогоднего концерта в Москве в платье с разрезом почти до пояса и невероятно глубоким декольте. Видео и фотографии Лорак опубликовала на своей странице в Instagram. Многие фанаты посчитали, что на них певица голая и без белья цвет кожи. Перед камерами артистка позировала в коротком черном платье с широкими рукавами. Левая нога Лорак была обнажена длинным разрезом, который доходил чуть ли не до груди. Зачем это пошлятина, когда есть только шикарных, а главное приличных платьев? Давайте скинемся, Анечки, на белье. Возмутились поклонники.